Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня Ник В один вам решил просто показать тест на вот этой вот игре, как бы я проходил, чуть-чуть э, ради прикола. Сейчас смотрите, а сцену будут делать специально для вас. Видите FPS? Это все на, на высоких настройках, как бы на 1050 i Если вы хотите увидеть, ну я как бы для вас это показываю сейчас. Эм, сюжет, можно по сюжету легкое. Не знаю, какую из них поставить. Ну, давайте так хотя бы. Деле, Магалан. Дом для цивилизации миллионов людей. Прошло 166 лет с тех пор, как столкновение с кометой испепелило все вокруг. Так началась новая эра. Ну, лучше это дело пока Война Альбов я и Свободных людей. Пропущу для вас это, чтобы ну, вы не видели самой игре сейчас покажу как видите выбираться отсюда пока эти хрени меня не прикончили как видите это на высоких вот 40 PPS. это играбельно вообще чисто вот я вам скажу даже так так возьмем сейчас локации просто будет где-нибудь меняться так что там так, так, да? ну это для вас я смотрю показываю вот просто вот то именно это все на высоких разрешениях как бы ну все играбельно, она даже не имеет значения, ну сами понимаете. Так, здесь все собираем, потому что здесь, блин, давно не играл такие игры. Ну, может быть, я еще и стрим вам покажу, даже вот для. Надо убираться отсюда. Для вас это все дело вот, даже снимал ролик вот для Ютуба, как бы знаете, это вообще для Ютуба как бы. Ну, не играбельно, как бы сказать. Так, вот еще один. Тут еще то устанавливается, мне это радует. радовалось. Бегаешь просто от, от, от тиммейтов, от врагов всяких. Так, собираем пока здесь все. Ну, это вот сейчас, видите? 40-30 pps. Это самая такая играбельная, это на 1050 Ti. Я вам честно скажу, просто для этого я вам записываю. Тестовый этот. Но я не все показываю, конечно, тестовый. Ну? Играбельно. Эти твари так и лезут. Чтобы сомневался. Сейчас смотрите, <связь> процентка будет опять. Надо Не спеши. Ты больше. Так, ну вот это мы все дело видите. Просто я пролистываю, потому что, ну, играть когда буду, просто расскажу вам все дело, покажу. 30 ППС видите, как бы играбельно на высоких. Все это сделано даже так. Эм... Ну давай, кто первый? Это воспоминания, так что пропустим. Это я все покажу Прократи. вам на прохождении, так что, играбельно. Так, это все дело, она на русском, я как бы все это дело. ну, блин, это потом. Только не, не заставляй и, не меня сейчас. ждать, ну вот как бы вам, как бы вот так объяснил ситуацию, видите, все, э -э как бы 30 FPS это на высоких, в принципе как вам если вы хотите на 1055 играть она нормально тянет не проблема даже вот градус видеть показывает так что вот это все дело вам удобно будет играть так что на высоких и разрешение прям такое ну, полное как бы если вам понадобится это вот игра поиграйте даже есть неофициальный на неофициальном сайте можно даже скачать его потому что его уже давно скачали как бы люди э, их просили просто чтобы ну, кто-то поиграл там ну, хотите если вы играете это вот ваше все это дело но ну, 30 fps видите как бы на высоких прям нормально на ультрах будет конечно подлагивать где-то местами фрезы но я это вам просто рассказываю потому что у меня самого 50 1050 Ti, я Снимал раньше на райдинке, она бы даже не потянула. Хотя у меня на Эликс на тогда я, когда я играл, она у меня тянула. На райдинке там 700, Короче, сокет без поддолго, короче, так сказать. Но у нее там было 20 FPS и вообще. Пфф. Сами понимаете, вот это все дело решать вы сами как хотите. Ну всем до скорых встреч. И это только я на, одно... на одной обзор сделал, что столько FPS. Я для вас это сделал. Если вам понравится, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк.